секрет успеха заключается в голове то есть если вы учитесь, посещаете тренинги изучаете книги по интернет-маркетингу по эм, по продажам то конечно же будет много клиентов, будет много продаж если вы останавливаетесь на технической составляющей и целыми днями только думаете как же сделать красивый дизайн то конечно от этого продаж не увеличится поэтому все учимся интернет-маркетингу, учимся рекламе учимся Тому откуда брать трафик, это несложно. И получаем клиентов и, соответственно, прибыль.